Ебать колотить, меня раскрыли, Activision срочно обрываем все контакты. Слышите, срочно забирайте ваши чемоданы с бабками, это фул дианон. Нашу схему пробовать на донат раскрыл персонаж с ником бой бой. Огненская, почему-то обманываешь, что фараон лучше перо. Ты у разрабов на побегушках стал и с ними вместе разводите на донат. Activision срочно вытаскивайте меня из этого дерьма. Все провалилось. Так, ну а если серьезно, я стараюсь не отвечать на колкости некоторых героев, у которых не все вольты в колоде, но этот чувачок нарвался за свой не очень хороший язык. Мальчишку с никнеймом бой, бой. Родители, в шесть вечера, ждут домой, мальчишка с никнеймом Бой-бой Ударился когда-то в детстве головой, но он не унывает, ютубера вскрывает наш детектив, стран Тв, все узнает. А вообще, очень жалко, что данный молодой человек ударил все комментарии. Такой блокбастер бы по ролям мог получиться. Ну да ладно, хрен с ним. Здорово, мужские мужчины! Получив от разработчиков, я должен вам что-то рассказать про новый модуль на фарон. Локализаторы пишут, что это подствольный оглушающий дробовик. Хотя по факту это электрошокер. Кривизна перевода это нормально, не будем сильно бить с санами тряпками локализаторов как-нибудь переживем. Хочется отметить, что у данного модуля нет негативных эффектов. Это хорошо, но настолько ли хорош сам модуль? Чтобы с этим разобраться, в первую очередь нужно идти в раскладку и подвинуть в удобное для вас место вот этот значок с режиком. Важно понимать, если вы этого не сделаете, то у вас не будет появляться вот эта кнопка активации электрошокера в бою. Кстати, как вы поняли из описания Шокера, он работает исключительно на ближней дистанции, примерно метров до пяти. По крайней мере, я такое расстояние успел спалить, пока пробовал на вкус и цвет данную игрушечку. У Шокера есть огромнейший плюс, благодаря которому ты задумаешься лишний раз о его выборе. И это, как вы уже успели заметить, ваншот. По сути, Шокер на Фараоне это что-то из, типа, контрушечки. Там вот Зевс есть некий, который тоже не херовенько, пацанов фигачит. Больше всего у меня, кстати, звук улыбнул, звука Кила. Так как же лучше всего играть с шокером? Узнаем сразу же после годной и нужной информации о крутом сервисе CP-колдун. Парни действительно волшебники, которые с помощью магии наколдуют тебе боевой пропуск, даже если у тебя закрыт магазин с CP-шечками. Также ребята валюту по супер заливают и помогают создавать аккаунты с открытым магазином. Помимо этого, в их соцсетях регулярно проводятся конкурсы на bp и Сипишечки. Сейчас, к слову, вы еще можете успеть на розыгрыш 5КСП. А еще мы с ребятами договорились и специально для моих подписчиков действует скидочный промокод «Брата-брат» на первую покупку. Не забывайте его указывать и приятно удивляться цене. Дискорд и телеграм-канал «Колдуна» я оставлю в описании. А еще в описании я оставлю ссылку с отзывами о работе магических парней. Обязательно почитайте. Так как же лучше всего играть с шокером? Начнем с того, что нужно будет привыкнуть к появлению этой злосчастной кнопки электрического удара. Но даже если вы ее поймаете и прожмете, это еще ни о чем не будет говорить, так как по противнику как-то нужно попасть. Есть небольшой травл в том, что данная кнопка появляется и прожимается с небольшой задержкой. Играть, конечно, можно, но хотелось бы чуть-чуть все как-то, чтобы постабильнее было и побыстрее. Сам шокер, по сути, Бесконечные. и даже если у вас закончатся патроны на фароне, то всегда можно будет дать отпор противнику и после этого забрать его волынку. Перезарядка у шокера тоже небольшая. Вы легко сможете сориентироваться по вот этому синему цвету. Если он появился, значит шокер готов к использованию. Вопрос сейчас нужно поднять другой. Стоит ли фарон вообще брать в бой? Еще разочек для самых невнимательных повторю: Если вы играете с гироскопом больше, чем в три пальца, и у вас все хорошо с контролем отдачи, то берите. А если у вас возникают трудности, то Switchblade ваш лучший друг, так как он универсальнее в данный момент. К тому же с фароном тяжеловато играть на картах с большими расстояниями. Самые внимательные заметили, что я взял для сокращения дистанции. Хотя, зачем я это все объясняю? Мне же Activision Web Короче, в некоторых моментах Шокер, откровенно говоря, меня удивил, так как он в легкую забирает парней в кинетике. К тому же, если вы на перезарядке, он тоже сможет не кисло хелпануть. Как мне кажется, самая главная проблема, это все-таки оружие. Само оружие, вот фарон. Для ребят, которые заходят поиграть чисто на чили, это не самое лучшее решение. А вот кому интересен новый опыт и у кого все в порядке с координацией и контролем Шокер очень даже зайдет Господа, только не будем вместе с вами Строить иллюзий В турике естественно, фароны и шокеры Никто брать не будет Это больше рафлянушка такая некая для рейтинговой игры Чисто патроллировать <с, с противников Да и реакцию свою испытать Попробуйте, опыт действительно неплохой Модуль пока еще можно получить В сезонных заданиях, помните об этом И скорее их выполняйте Сборка у меня вот такая А весь фулл сет с перками и тактическим снаряжением, короче, который у меня есть в комплекте, я скину в свой телеграм-канал, но это уже тема для самых любопытных пользователей. Рассказывайте в комментариях, как вам электрошокер, бесполезный девайс, ну или у него есть будущее, обязательно почитаю. Ну, а это был Огнянский. Все только начинается.